В КФУ продолжается прививочная кампания против коронавируса. Кому противопоказана прививка и как избежать осложнений после введения вакцины? Нежелательно делать это занятие спортом, употребление алкоголя, посещение саун, бань. Опасен ли вирус после смерти человека? Как долго он может прожить и есть ли риск заражения спустя столетия? Генетического материала, коронавируса, который... Возможно, наши потомки обнаружат там через тысячелетия в наших телах. Они, конечно, уже не будут представлять вообще никакой опасности. Магазины без продавцов или о том, как новейшие технологии меняют мир. Владелец может полностью отказаться от кассиров и части других сотрудников. Не значит ли это, что будущее, в котором технологии вытесняют обслуживающий персонал, уже наступило? Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, Универньюс в студии Диана Желенкова. Фонд ⁇ Петербургская политика ⁇ и экспертная сеть ⁇ Давыдов ⁇ Индекс опубликовали очередной рейтинг упоминаемости в СМИ ректоров российских вузов. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров разместился на пятой позиции. Авторы рейтинга выделили 59 упоминаний ректоров СМИ. В разгар лета начинается активный сезон отпусков. Чтобы не испортить отдых, нужно не только собрать все необходимые вещи, но и позаботиться о безопасности. В этом поможет вакцинация против коронавируса, которую можно пройти в университетской клинике Казанского федерального университета. О том, как подготовиться к процедуре и какие рекомендации необходимо соблюдать, смотрите далее. В университетской клинике Казанского федерального университета уже завершили вакцинацию почти 6 тысяч человек и привилось первым компонентом вакцины более 7 тысяч. Однако прежде чем сделать прививку, необходимо выяснить, есть ли противопоказания к процедуре, например, беременность, аллергии на компоненты вакцины и другие. В качестве противопоказания это возраст до 18 лет, какие-то острые состояния, обострение хронических заболеваний. То есть, если человек здоров, в принципе, он может привиться в плане после прививки, что, ну, как бы не нужно, нежелательно делать это занятие спортом, употребление алкоголя, посещение саун, бань. Рекомендации следует соблюдать, чтобы не осложнять возможную реакцию после прививки. В первые сутки после введения вакцины может появиться озноб, незначительное повышение температуры тела в пределах 37 градусов, недомогание и другие. Все это норма, однако если неприятные симптомы держатся более трех дней, а температура поднимается выше 37 градусов, необходимо обратиться к врачу. Если осложнений не наблюдались, то спустя 21 день необходимо ввести второй компонент вакцины, после чего пациент получит сертификат о проведении вакцинации. Для того, чтобы получить сертификат, необходимо быть зарегистрированным на госуслуги, иметь подтвержденную учетную запись. А после этого мы уже переотправляем данные, как только пациент провакцинируется, и им приходит сначала дневник о вакцинации, после первого этапа и после второго этапа уже приходит сам сертификат. Напомним, что привиться можно в университетской клинике Казанского федерального университета по адресу Вишневского 2А. Запись по телефону 233 3000. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНЕЛС. На сегодняшний день в клинике можно привиться вакциной спутник ВИ. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. QR-коды заменяют продавцов и официантов. Как кафе и магазины самообслуживания захватывают рынок. Раскроем внутреннюю кухню в сюжете. Сетевые, кафе и магазины по всему миру присоединяются к гонке технологий. Сегодня немногие удивятся кассам самообслуживания и вендинговым автоматам. Но Amazon, Пятерочка и другие ритейлеры пытаются настолько автоматизировать работу торговых точек, что у них почти нет обслуживающего персонала. Мы находимся в бизнес-центре IT-парк в Казани, где в апреле 2020 года был открыт магазин самообслуживания. В нем нет не только людей, но и касс, а войти в магазин можно с помощью специального приложения. Форман магазина непривычный. Чтобы разобраться, как работает торговая точка, придется потратить несколько минут. Технологии компьютерного зрения распознают, какие товары взял покупатель. А оплатить их можно, привязав к аккаунту банковскую карту или пополнив счет в приложении. Сейчас таких магазинов уже несколько. Все они были открыты в рамках проекта «Цифровая деревня». А в 2020 году его автор, аспирант Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета и уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта в Республике Татарстан Булат Замалиев попал в список самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. В торговой точке, около которой мы сейчас находимся, продукцию отслеживают камеры. Что именно и сколько взял человек? Насколько сложно обучить этому искусственный интеллект? довольно-таки непросто, то есть тут нельзя сказать, что лишь искусственный интеллект да, задействован для решения этой проблемы. Если мы делаем магазин без продавцов, это накладывает определенные барьеры, ограничения, ну, нам требуется, например, мобильное приложение. Но есть форматы магазина, вот в формате, там, не знаю, магазина у дома, да, где человек хочет, там, без карточки какой-либо, без приложения, просто там, без ничего зайти в магазин, взять товары, там, да, расплатиться наличкой и уйти. Вот это довольно-таки непросто, да, то есть здесь еще есть работа определенная, а другие форматы, они уже готовы, наверное, к такой промышленной эксплуатации. Плюсы точек самообслуживания очевидны. Клиент может не контактировать с продавцом или официантом, а из-за отсутствия персонала на рабочем месте не возникает очереди. Владелец может полностью отказаться от кассиров и части других сотрудников. Не значит ли это, что будущее, в котором технологии вытесняют обслуживающий персонал, уже наступило? живого труда постоянно растет. Постоянно растут э, требования к условиям труда, требования к квалификации работников, э, особенно в розничной торговле, особенно если это связано, скажем, с продовольствием, э, есть требования по э, там, медицинским книжкам э, и, и прочее, и прочее. Сейчас есть требования антиковидные, то есть содержание в рамках бизнеса большого количества персонала, это очень дорого и становится со временем дороже и дороже. Розничная торговля будет, естественно, переходить на новые Технологии. Я не думаю, что все магазины станут абсолютно бесконтактными, абсолютно блюдными, но количество людей, задействованных в розничной торговле, скорее всего, будет неуклонно снижаться. Сдаться технологиям или возглавить их – каждый человек решает этот вопрос по-своему. Известно одно – в двигателе «Прогресса» достаточно топлива, чтобы тянуть за собой мировое сообщество. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз.